Всем здорово, С вами Гидрадион 4 и сегодня с нас реакция на Мармока. Пятница глазами Мармока на 10 миллионов, я так понимаю, этот ролик будет э, в том же стиле, что был один день глазами Мармока. Потому что это, об этом очень много было комментариев у него. И еще сегодня у него стрим на, на лайв-канале. Ладно, дайте смотреть. Начало стрима через 30 минут, после публикации этого видео. На Ну, я уже сказал. Приятного просмотра. Даже записал, как у <смех> него набирается 10 лямов. 8 человек. Ну ай, зараза... То подписались, что отписались. Зачем? Одного, одного человека не хватает. Mm. даже так. Спасибо. Пожалуйста. Ночь перед пятницей. А-а-а-а! Это с хорошей игр. Предыдущий как раз реакцию снимал у него. У меня очень mm. хорошее настроение, потому что у меня для вас аналогичная под уху. Это концовку отдельно, да? Считайте, что вы добились своего. Ждите от меня в это воскресенье, помимо стрима, небольшой ролик. Он даже день. без сценария просто уже запомнил видимо, в голове. Му, увидимся в на му, гробаны, му, увидимся, в... А, нихуя. увидимся на стриме. О, да. Но это было не обязательно вставлять ну, По-моему, все, все то же самое, что и... Э, один день мы глазами мармоха. Все те же самые манипуляции Помыться, в туалет сходить Пятница, 19.07.19 .19. моя, моя днюха, кстати, в этот, в этот день А что это, за, на, на зубы надевать перед сном, что ли? Здорово, Марин. Ну, кухня особо не поменялась у него. Даже так. Он на диете, что ли, сидит? Так порции ими ест. У меня просто май сейчас тоже как -то так. На диету села тоже так. Порционно себе накладывает. Ну, блин, хорошо не упала. Приятного аппетита, нормок. А, сразу-сразу-сразу за работу. Да, у меня, у меня всего да, один ноутбук, вот, поэтому приходится подолгу, то, то, то либо реакции заниматься, либо летсплеем, либо, либо мыша помонтировать. Только что-нибудь одно, потому что одновременно записывать и то, и то я не могу. Ну и монтировать тоже. И... А, это он просто сейчас на ютубе. Да? Mm -hmm. Тебя тип музыку подбирает что ли, или чего? Или это просто ему по фану музыку включил? По-моему, эту музыку я как раз слышал в, в прошлом ролике. Спасибо. Точно! Всем щедро банжура! У меня очень хорошее настроение Ну, конечно, не все фрагменты попадают в его ролик. А, это сейчас превьюшку делает, да? Мне вот, например, лень так долго вырезать там все, монтировать эти превьюшки. Приручить динозавра. Время истекло. стекло. А время чего? Ну это ничего, у него второй завтрак, что ли, или это уже обед у него? <клес> Прям все по времени рассчитано у него. Что, когда, куда выкладывать, когда записывать. Тут сразу же прокомментировал. <свист> а свой же ролик просматривает? Хорошая погодка в Молдавии. Не то, что у нас сейчас постоянно дожди бля. Есть комментарии ждать рассмотрение. рассмотрения. Ну, на меня тоже я такие попадаются типа там как нецензурные слова сказала ли спам какой-то. Это было не обязательно вставлять. Да, у него это еще и уведомления приходят на эти часы. Air э Watch или как они там называются? Чего? А, это сейчас выбирайте, типа, лучшие комментарии. с ребенком пришли. Ой, <смех> Опа. Да, они на говорят, если кто не понял. Ой. Че? Так, подрос с тех пор. <смех> Все поназимать надо. Да. Вот так, берет и удаляет все, все нафиг. Да, только надо не все ладони, а да, по пальчиками это это Будущий блогер растет. Продолжит дело Мармока, да? Молодец. <смех> Хотя это, в принципе, самому ребенку решать. Опа. Быть им блогером или нет. Маусу, ну врезнил торч. Я не знаю. Маусу, Ну не знаю, как в мэр лучше, с бородкой или без Так, я надеюсь, ты на не показываешь и Заодно еще подтянуться, Я показал, как, как каждую одежду одевает Он сейчас куда-то идти, что ли, собрался, я так понял Вот эта золотая кнопка там была Сейчас уже бриллианту уже должен получить, по идее, за 10 миллионов охрана тут А, просто по парку решили прогуляться То-то, то-то, то-то, то стой, стой, стой, стой, стой, стой, то стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, то стой, стой, или стой, стой, стой, стой, стой, стой, А, фотографии сделать. Да. Конючит, конючит, что-то... Что-то ему не нравится. Да, стекло, рай, да. Кор, кор, кор, кар, кар, кар, кар, кар, кар, кар, кар. Но Кор. пока не выговаривает еще. <laughs> Я тоже в детстве Кор. не выговаривал. Уже нанимали. <laughs> С сфотографироваться, да, это Кор. Кор. Кор. нанимали. Кор. Кор. Кор. Кор. Кор. Спасибо. Кор. Кор. Кор. Кор. Кор. Уж хочу -то, то кстати, маленький у него. Опять водички. При этого птица еще раз что ли могу сказать? Да. Попал очковый. пока комментировать нечего просто. На паркай. Так, я так понимаю, продолжил уже еще заниматься роликами. Раз, раз, раз, алло. Алло, алло, алло. алло, алло. алло. Как тебе видео? Ну-ка, говори. Сейчас скажу. Так, запись да. экрана уже. Ну, я залез в комменты. Всем все нравится. Ну, как обычно. Меня вот увидел. Меня там? радует. Нет, может, позже оставил коммент. В самые первые минуты оставил. Не знаю, ни туда не попадаю. Вот, даже мне экран экрану ползает, сейчас я появлюсь. Наверное. Это уже с друзьями записывали. А, ну, отбег... а, в смысле? Что за... Фокусы, блядь, ты... а я за тобой упал! Вот. Я сейчас пробегу вот мимо тебя. Это вырезка из уже следующего ролика. я прыгну. И в момент прыжка ты ударишь меня током. Понимаешь? Давай, о Это прикольно, смотри, это механика Бля, удобная. Можно же бусить, да? Можно, да, а, куда-то запуститься. Куда а что это за игра? Бля, вот, все, тайм, тайминг, тайминг нужно словить, да. Ух, ух, тебя даже круче Нет, Нет, мне кажется они ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, ух, экспериментальный. Иди вперед, вот здесь, вот сюда. во во во смотри, смотри, смотри! Что это за пиздец? Иди первый за тобой, я себе снизу еще проплескану, давай. О, Нам... О, О ничего. Чем его? Сдохну, блядь! Игра на одном компьютере, дискорд на другом. Все, тогда. Да об нагрузке лишнего не было. Сам сейчас, да? Да. Сохранять. Ну так, и... все. Га-га. Уже спишемся, тогда еще позабирай. Давайте, давайте, давайте. Получается, он записывает с утра и вечером. А днем, например, там с семьей гуляет. Так, это уже ужин, я так понимаю, да? Ребенок уже уснул. <pergunta> Резик там опять проходит. А, Хеви Рейн тоже перевыпущенный на какая. Так что ждем ролики, вы по... Еще по Резику, еще по Рейну. Я что это за игра была сейчас? Да, перед сном еще поесть. Какой-то... Какой-то киберспорт смотрит аж там прям. Вот откуда Мармок нахватал всех этих навыков в Hunter Ну, вообще, когда умываешься, лучше не смотреть ничего, а то мало ли что... <звы> да Готовься к стриму, Барбок три пятьдесят что так просто ложишься? тут <сос> потом наверняка сставать рано. <сос> ну и глаз закрывай. Ну да. Все? Ну, но в принципе я не знаю, что там все так просили у Мармока этот ролик. Ну, в принципе тут не особо много нового показал он, то есть как обычно проводит день типа утром записывает, получается немного монтирует, вечером записывает, монтирует, днем там занимается своими делами, то есть там с ребенком погулять, еще чего. Что, что такого особенного поэтому <смех> хотели? Ну, это, конечно, прикольно. Конечно, удиватый, что там Мормок еще как диету соблюдает, там по порциям все ест. Ну. Ладно уж. Ладно, если справ... моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите колочим, не выпускайте видео группу, контакт, подписывайтесь на Мормока И заснять еще видео.